Эгрегоры, которые крепятся к девятнадцатому аркану, также достаточно многоплановыми. Но, но основное, основную, основное пространство занимает, конечно же, эгрегор мусульманства, который у нас как раз остался из этой тройки последним. Эгрегор мусульманства также воздействует на своих адептов через управление их желаниями. И это вам тоже придется понаблюдать в окружающей реальности. Как это происходит? 19-й аркан, по сути, самый молодой. Его заполняют в самую последнюю очередь. Собственно говоря, он и достался. Достался мусульманству как религии, которая сформировалась позже. Но надо сказать, что мусульманство не веки вечно занимало этот канал. Один период времени в XX веке мусульманство было очень здорово сдвинуто со своих позиций системой, которая вам всем хорошо и до боли знакома, вне зависимости от того, насколько вы взрослы или молоды. Потому что эта система является, по сути, вашей альмаматор. Эта система называется коммунизм. В свое время сформированная структура как альтернативная религия по сути, да, имеющие немножко другие характеристики, но тем не менее глубинно ничто иное, как религия и была, очень здорово сдвинуло мусульманство с позиции 19-го аркана. И если мы с вами раскроем вот этот вот исторический процесс 20 века, то мы с вами легко увидим, что мусульманство именно в этот период времени очень здорово сдало в своих правах. То есть, если каким-то раньше у них была самобытная культура какая-то своя, и войны, которые они вели, были достаточно успешны, то в двадцатом веке многие мусульманские страны были порабощены, захвачены в виде колонии и империи империалистическими странами, активно пользующими 21 первый аркан. Правомощность 19, на 19 аркане системы мусульманства была немножечко умалена. Но свято место пусто не бывает. Сформировалась очень серьезная структура под названием коммунизм. Да, и Советский Союз, и его уже Советского Союза, колонии, прекрасно внедряли на 19 аркане эту самую систему. Даже если вы не являетесь на настоящий момент правоверными мусульманами, как-то в памяти, наверняка, жизнь в Советском Союзе, принципы и постулаты этой системы, наверняка, еще у кого-то свежи. И если вы сопоставите методы воздействия сегодняшнего ислама и тогдашнего Советского Союза, вы увидите очень много общего. Форма может быть разная, но форму у нас 22-й аркан заветует, А принципы были очень и очень похожи. Советский Союз и вся коммунистическая идеология точно так же воздействовала не столько на мышление, сколько на желания человека. Что же она делала с желаниями человека? Она их развивала или она их заставляла умолять? Вот это, обещала подсказку не давать, но все-таки дала, вот это как раз и есть действие 19-го. Таким образом управление желаниями. Как, как, как это происходит? А это происходит все очень просто. Реальность человеческая она оценивается им, совпадает она или не совпадает с его намерениями, с его желаниями. Автоматически. Да? Вот, вот мое внутреннее представление, вот мой внутренний идеальный мир, и вот она реальна. Они как? Похожи или не очень? Да? Вот что-то с ними надо сделать. Да? Либо реальность изменить, либо с внутренними идеалами что-то совершить. У эгрегориальной системы ресурсов победить в этой борьбе значительно больше. И человек всегда проигрывает. Человек как отдельная индивидуальность, с какой-то сформированной идеальной реальностью, он всегда будет проигрывать эгрегориальной системе, которая имеет во много-много раз порядков выше, чем человек возможностей сформировать идеальную реальность для самого же человека. Поэтому чтобы человек не особо сравнивал, с его идеалом надо внутренним что-то сотворить. Вот 19 й Аркан и эгрегоры, которые на нем запитываются, именно этим и занимаются. Они воздействуют на внутренний идеал, урезая его таким образом, чтобы он более или менее стал похож на ту реальность, которую эгрегоры пишут. Ну невозможно сейчас человеку сформировать события, которые он желает. Невозможно сформировать ситуации, в которых он мог бы воплотить себя несколько иначе. Ну, Не тратить же огромнейший ресурс для того, чтобы ради одного какого-то конкретного индивиду, который что-то там себе зажелал, изменять всю реальность. Ни в коем случае. Гораздо проще срезать это желание у человека, сделать так, чтобы он про него немножечко забыл. Ну ему стало не до того. Или просто забыл. И вспомнил только тогда, когда это желание будет сформировано в окружающей реальности. Через год, через два, через три, через пять. Для этого должны... Это, реальность должна быть сформирована, конечно, не для одного человека, а для достаточно большой объемной массы. Все должны хотеть иметь такой идеал. Если все захотят, конечно же, безусловно, будет сделано. А это значит, что по 21 аркану этот идеал правильный, через добро-зло будет внедрен, 22 аркан покажет формы, которые возможно, впишет идеалы в общую ритмику, а 19 тогда снимет ограничения на мечтания, на желание. Когда люди, которые жили в Советском Союзе, они, конечно, знали, что на загнивающем Западе жить хорошо, но это было что-то из разряда сказок на ночь. В конечном итоге сами себя прекрасно убеждали о том, что и у нас неплохо. Да? Находили тысячу примеров. И сейчас находятся такие люди, которые ностальгируют по Советскому Союзу. Система коммунизма точно так же, как и сегодняшний ислам, резала частоты желаний. Она просто не позволяла желать больше не позволяло даже думать о том, что можно желать больше. А эмоции наши это не только желания, но еще и страхи. Вот поэтому две системы, как бы независимые друг от друга, но тем не менее спаянные, скованные как будто сетью Гефеста. Их спаяли Афродиту и Аросы на любовном ложе и отказываются отпускать. Пока они не выполнят вот эту свою миссию, пока все не нахотся, пока все не насладятся. Вот здесь приблизительно тот же эффект. Эти две независимые системы они вынуждены противоборствовать спаянные в одной структуре, и сделать так, чтобы в сознании человека, в данном случае человека, желание получили зависимость от страхов. Хотя, если мы разберемся, то выясним, что это может быть совершенно не так. Страхи страхами, желания желаниями. Какая связь? Может и никакой не быть. Зачем нам эта связь? И тем не менее сама сефира не так, как сефира есте... естественного отбора. Говорит, хочешь выжить, будешь связывать. И взаимоуравновешивает систему любви и ненависти, контролируя свои желания страхами. Будет много желаний, будет много страхов. Если ты не хочешь, чтобы было много страхов, убавляй свои желания, убавляй сам, на чем мы тебе сами все убавим. И они такие убавляют. И поэтому на 19 аркане по сути жить не страшно. И вы, коллеги, это заметите. А также заметите этот эффект не только внутри собственного сознания, но и еще и по представителям той религии, которая имеет отношение к доминирующему сейчас. С того момента, когда Советский Союз развалился, также исторически параллели наблюдаем и сопоставляем. Мусульманство пошло в рост. И сильно пошло в рост. Они начали захватывать территории, в том числе и бескровным образом Они начинают захватывать ту же самую Европу. Они заполняют собою пространство. Они расширяют территорию. Они пытаются с этого канала, по сути, выдавить всех. Выдавить всех. Всех, кто занимается тем, что управляет желаниями. Управляет и связывает желания и страхи. Вся наука, которая занимается... Человеческими потребностями, начиная от маркетологии, заканчивая психологией, также прилеплено к 19 аркану. Искусство управления эмоциями. Искусство управления желаниями. Но поскольку на 19 аркане именно мусульманство занимает главенствующую позицию, попробуем через него, через эту систему как раз и осознать взаимодействие этого канала с реальным миром. Мусульманство это еще одна ветка того, того же самого источника, что христианство и иудаизм. Просто их возникновение было э, в различное время. Создавалось так, поэтапно, да? не все сразу, а поэтапно. И в свое время мусульманство и создавалось как религия, которая была призвана бороться с христианством. Сам принцип борьбы самим собой, с первоисточником своим, заложен в системе, да, в самой системе ницах. Там тоже происходит внутренняя борьба двух несвязанных систем, связанных насильно. И поэтому мусульманство, оно все строится на борьбе. Идея джихада, она прописана в самой программе. Для чего был создан 19-й аркан, это достаточно долгий рассказ. Для этого, если, коллеги, хотите разобраться, вам придется уйти в изучение шумерово вавилонских мифов. Оттуда идти изучать зароастризм и все каналы шести амешаспента, которые были организованы заростризмом. Вот три из них, из этих каналов: это как раз христианство, иудаизм и мусульманство. Остальные три занимают менее известные, но не менее сильные системы, которые. Здесь также присутствуют, также на этих же самых каналах, просто выполняют роль резервных, резервных скажем так, соединений, которые готовы будут включиться в любой момент. Это каналы, связанные с метроизмом, каналы, связанные с зероастризмом и каналы, связанные с манихейством. Вот эти вот шесть каналов, которые образованы от одного единственного источника, живут по принципу, правая рука не знает, что делает левая. То есть они не знают, что они от одного источника, Ну им об этом не рассказали. Собственно говоря, людям об этом не рассказали тоже, но умеющие глаза это увидит, а имеющий уши умеет слышать. Вот. Поэтому хотите разобраться с этим вопросом, начинайте с шумерей. Вот. Ну а тот, кто занимается у меня на общей теории магии, когда мы помолюсь, доползем до шумеров, я вам также расскажу об этом более более подробно, если возникнут проблемы в понимании. Но сейчас, по крайней мере, вы это уже видите, не испытываете иллюзий, что боги, которым молятся 22, 21 и 19 арканы, это какие-то разные боги. Я вас умоляю, это один и тот же, просто под разными именами. У них у всех есть, у него, у одного везде проявлено есть общая характеристика, одна из которых самая основная, что каждый включенные в этот канал, является рабом бога. Нет такого канала из трех описанных, где человек не являлся бы рабом. Везде раб. В мусульманстве тоже. Но там отношение к богу самое, наверное, пожалуй, жестокое. 21 аркан в этом отношении гуманист. Просто. Он хотя бы не, не заставляет совершать поступки, за которые будет стыдно. <с> То есть он позволяет это, но не завершает. Да? В 19-м аркане все как раз не так. Этот аркан, мы бы назвали его воином, но на самом деле это не так. Это не воина, это пушечное мясо, которое на этом аркане делается исключительно для того, чтобы зачищать ошибки. То есть изначально он для этого и был предназначен. Как когда-то в средние века для правоверного христианина единственная книга, которую человек читал в течение жизни, была Библия, так сейчас для сегодняшних мусульман. Коран, это, пожалуй, единственная книга, которую они читают от момента обучения грамоте до самой смерти. Все остальные книги являются ненужными, лишними совершенно. То есть они проходят фактически все те же стадии развития и становления, как и в свое время проходило христианство. Сейчас христианство уже такое престарелое, а вот мусульманство, оно молодое и прыдкое. И поэтому у них еще пока энергии много. Это действительно молодой канал, и все новаторские идеи, революционные идеи, они делаются как раз именно на 19-м аркане. Когда на этом аркане не учитывается прошлое, на этом аркане совершенно не, не, нет памяти какой-то, да, то есть здравого смысла, логики. Нету, конечно, откуда там здравый смысл. Логика ⁇ это ментал, каузал, да, вот эта высшая сфера сознания. А здесь они чувствуют ⁇ хочу ⁇,⁇ потребность ⁇ есть, беру ⁇.⁇ Не хочу ⁇ не беру ⁇ Люди этого канала... Зависимо от своих желаний, и поэтому воспринимают метод ограничения в желаниях, ограничения в эмоциях, как благо Божье. И с большой благодарностью, что очень важно на этих нижних арканах, принцип добровольности, они с большой благодарностью принимают этот аркан, Потому что он им помогает быть победителями. Победителями, которые включают и выключают потребности. Для этого, конечно же, должна быть определенная мировоззренческая база. Вот и в исламе она уже не такая громоздкая, как 10 заповедей, например, в иудаизме и христианстве. Там этих заповедей Маненчика поменьше, но тем не менее они не такие, не требуют двойного толкования. Вот. Все, что делается на Девятнадцатом аркане, не требует двойного толкования. Оно прямолинейно, как шпалы. Шесть правил принадлежности исламу выделяется. В шесть это очень удобная цифра, потому что легко запомнить. Десять уже запомнить сложновато. Да? Там начинаем вспоминать, что там было, когда там было. А шесть это очень просто. И вот вы эти правила как-то зафиксируете себе, потому что, наблюдая за реальностью в течение этой недели, вы будете соотносить их с этими правилами, вы увидите, как оно Абсолютно точно воплощается, но самое главное, что нахождение аркани не заставляет сомневаться в правильности, в истинности этих правил. Вот это вот абсолютно как бы идеальное учение. Оно не такое громоздкое, как уже было сказано, как христианство, которое подразумевает как бы четырехфакторную оценку сознания человека. Здесь оценка простая, двухфакторная, хорошо, плохо все люблю, ненавижу, очень, очень простая. Да? И не надо мудрствовать, и не надо думанием заниматься, поскольку от думания сильно болит голова. А здесь никакой головной боли быть не должно, здесь должно быть все четко и конкретно. Чтобы это четко и конкретно не вызывало сомнений, вера своему Богу, вера Аллаху она должна быть абсолютно четкая и безоговорочной, что, собственно говоря, и описывают эти. Правило. Первое правило говорит следующее. Общество разделено на бедных и богатых изначально. То есть таково повеление бога. А поскольку сказано, что без веления Аллаха и лист на древе не шелохнется, значит, соответственно, такая серьезная и глобальная задача точно мимо Аллаха не прошла. Если уж каждый лист в его ведомстве находится, то уж бедные и богатые, судьба человеческая, растянутая во времени, абсолютно точно Безо всяких сомнений, воля бога. Значит, сомневаться не надо. Отсюда вытекает из первого правила, логично вытекает второе. Терпение и покорность властям и знать. Если Аллах создал богатых и бедных, говорит это правило, значит, соответственно, принимать волю Аллаха это более чем правильно. И терпение, и покорность являются функцией естественным проявлением подобного рода правильности. Из второго правила частным случаем вытекает третье, тоже очень легко запомнить: власть мужчины над женщиной. Ведь Аллах создал людей мужчинами и женщинами, Аллах увиднее. Значит, соответственно, здесь принцип иерархичности всего лишь двухфакторный, несложно. Запомнить несложно. <смех> Абсолютно. Также четко и прописывается, и никакому сомнению не подлежит. Четвертое правило разъясняющее. Отказ от свинины, вина, азартных игр, и ростовщичество. Каждый мусульманин и вообще даже тот, кто и на 19 аркане находится, не имея отношения к мусульманству, но тем не менее, должен соблюдать пищевые правила. И не просто так запрещены эти продукты, физического и нефизического мира. Свинина с организмом что-то делает, вино с организмом что-то делает, азартные игры что-то делают сознание и ростовщительство что-то делает сознание. Что же разжигают азарт, разжигают желание? Соответственно, эти факторы, которые способны разогнать желание человека, должны быть исключены, так легче будет им управлять. А то что это получается? Мы этому товарищу частоты эмоций астрала обрезали, а он, дурак, свинины налопался, вином запил, и у него это все опять все разыгралось, мол, хочу хлеба и зрелищ, давай скорее в азартные игры играть, давай скорее ростовщичеством негодяй заниматься. Вот женщину он еще захочет в неурочное время, ну вообще совсем плохо. Поэтому вот это вот все надо исключить. Таким образом частоты будут обрезаны на более длительный срок. И никакая ситуация не вмешается с тем, чтобы эта эмоция выплеснула за грани возможности эгрегориальной системы. Не надо такого. Поэтому это пищевые требования и правила поведения также прописаны. Пятым пунктом. Соответственно, также то правило, которое мы с вами уже понимаем, откуда берется, это призыв к священной войне против неверных. То есть вот этот вот внутренний конфликт, заложенный в саму структуру Ницах, наличие там двух самостоятельных, независимых систем, которые связали насильно и которые противодействуют друг с другом, бьются не на жизнь, а на смерть, он должен проявляться в людях не потому, что это катастрофа, а потому что это правило. Это правило. Здесь любую внутреннюю катастрофу этот канал переводит как правило. Любое, любую проблему он переводит как, как, как, как естественную форму бытия, так и должно быть, так как при Советском Союзе, в самый пик, когда они дошли до самого пика перед войной, перед Великой Отечественной войной, началась вот эта вот дикая охота на ведьм, когда каждый второй был врагом народа. А вот это как раз и есть была та необходимость этот конфликт вылить на поверхность, то есть позволить ему проявиться через принцип свой-чужой, враг народа чужой, коммунист свой. И здесь тоже мусульманин свой, все остальные чужие. Обязательное разделение на свой-чужой, и вы, коллеги, это тоже почувствуете. Обязательно почувствуете, оно будет очень остро, вот это вот чувство свой-чужой. Просто до болезненности, до, до скручивания желудка, не, отторжения. Не хочу, не хочу, включается ненависть. Или напротив, хочу так, что прямо аж кушать не могу, вот как хочу. Да? Видели какой нибудь влюблённого джигита? О, вот это будет приблизительно. Жуткое дело, всем прятаться. Ну и шестой пункт, как бы резюмирующий, подводящий, это бессилие человека перед могуществом бога. Это уж на всякий случай так вот отчеркнуть саму попытку э, все-таки вылезти за пределы дозволенного, за пределы отчерченных границ. Попав на 19-й аркан и все эти шесть правил удержания на нем, вы будете видеть в той или иной социальной форме. Более того, вы будете их проявлять. Не сопротивляйтесь этому. Это важно. Вы должны на своей шкуре, шкуре почувствовать, что это такое. Кто-то впадет в детство, в смысле будет ностальгировать относительно Советского Союза. Ну вот, коллегам в Минске это несложно сделать, потому что здесь много возможностей так поностальгировать. Но ну, все остальные тоже, я думаю, что найдут, ибо Россия, и э, многие страны бывшего СССР сейчас тоже что-то впадают в ностальгию по истокам. Плохой признак, коллеги, что-то очень мне это не нравится, да, с точки зрения ну, оккультизма. Но, тем не менее, удержание на 19-м аркане вам даст... Эффекты очень близкие по внутреннему самоотношению и очень близкие к 22 и 21. Мы с вами говорили, что чем выше человек поднимается по Аркану, то есть больше отходит от Малькут и начинает своим сознанием выкарабкиваться по отношению к той или иной Сефири, в данном случае к Сефири Ницах, он как бы возвышается над всеми остальными. А что он чувствует, возвышаясь над всеми остальными? Гордость, совершенно верно, самоуважение. Вот такой вот многоплановый, очень объемный, очень э, развернутый э, аркан, который показывает нам, в общем-то, счастливое состояние. Состояние радости. Но что же стоит за этой радостью? Отказ от альтернативы. К любой альтернативе надо поворачиваться спиной с гневом и радоваться только тому, на что светит солнце. Вот оно тебе освещает реальность. Радуйся. Зашло солнышко с утра? Радуйся. Создал тебя Аллах каким-то там определенным? Радуйся. Живешь в Советском Союзе? в самой прекрасной стране мира, много раз радуйся, не забывай и так далее. Даже если взять методику воздействия тех самых систем, о которых мы с вами, например, упомянули, как та, та же психология, та же маркетология, да, они отчасти тоже пользуются этими приемами. Психология не просто воздействует на эмоциональную сферу человека, она настаивает на том, что именно такие приемы, работая с, с эмоциональной сферой человека и не с чем-либо другим, являются оптимальными. Она настаивает на том, что так, такого рода наука, она всегда будет настаивать на том, что она единственная возможность Решить человеческие проблемы. Других возможностей не существует, все остальное это ересь, лженаука. Неправильно. Маркетология как система, в общем-то тоже своего рода, можно сказать, научная, нынче уже стала, также претендует на всеобъемлемость. Причем на претензии на всеобъемлемость там достаточно более высокая. Она Настаивает на участии в мировоззренческих процессах. Например, возвести торговлю на предестал. Она говорит, это не важно, что человек делает. Главное, что он сумел сделать для того, чтобы стать богатым. Если он стал богатым, это совершенно без разницы, как он этого достиг. Продавай, если продается. Продавай дороже, если это возможно продать. Продавай, если это выгодно сейчас. Неважно что. Неважно что. Потому что нет ничего более значимого, чем та сила, которая тебя ведет. Значит, все остальные силы не их можно легко разменять, использовать как украшение, как товар, как бусики, как все что угодно, средства обмена, средства уничтожения. Аркан делающего человека счастливым от того, что он делает. Потому что он делает не просто все правильно, он поступает сообразно собственным желанием. В конце 90-х, начале двухтысячных х годов очень много информации пришло в наш мир на этот 19-й аркан, на котором сидело советское государство, он развалилось, пустое место надо было дополнять. Ну, не мусульман же завозить. Да, завезли маркетологов, завезли психологов, да, завезли вот эту вот все, остальную часть с этого аркана. Да, заполняли нас, как бы добивали до целого информационно. А. И эта информация, она вошла в нашу жизнь, вошла как, как естественная, потому что она заполнила пустое место, а это было уже неплохо. Вот это продажное состояние всего чего угодно. Вам придется пережить это состояние, состояние удачи от того, что все ваши желания исполняются. Но помня о том, что это ни в коем случае не конечная точка нашего путешествия, вы чемодан-то особо не разбирайте на этом полустанке. Да? То есть будьте наготове, как бы проживайте на этом полустанке жизнь определенную, да? но поезд ваш сейчас дальше-то подойдет. Поэтому вещи не разбираем и обувь не снимаем. Да? Наблюдаем за процессами, как бы делая вид, что вы свой. Постарайтесь не, не, не быть затянутым в этот аркан, потому что это Действительно большой соблазн. Вы не поверите, это даже более кайфово, чем на 22 и 21 первом аркане. Потому что на 22 втором и на 21 первом вся, вся праведность она не очень-то подтверждена реальностью, кроме как собственным чувством самоуважения. А здесь не просто самоуважение, а еще и вся реальность перед тобой стелется. То есть сплошное солнце. Сплошная радость, сплошное солнце. И вот то, что нам принесла как раз упомянутая психология в указанный период заполнением ущербных качеств, нашего пространства по девятнадцатому аркану, она как раз, если вспомните, в основном-то и появилась именно с этой мировоззренческой парадигмой. Человеческие желания это самое главное. Нет ничего выше человеческих желаний. Человек должен стремиться удовлетворять свои желания. Его эмоции это самый главный, наиглавнейший инструмент. Выше эмоций ничего нет, потому что это высшая форма сознания. Помните такую литературу? Да? Очень много ее было. и вся и психологическая, и художественная литература того же настроения, начиная от Ричарда Баха, заканчивая этим товарищем Толле, да, кто еще вот читал, писал вот это вот в больших объемах литературу патетики и радости, жизни, радуйся жизни сейчас. Живи ради жизни. Для чего человек живет? Ради жизни. Вот, это вот весь этот объем, он как раз и пришел. Вот, с темы 19-го аркана, и потребность заниматься ростовщичеством как в качестве компенсации, спекулятивными сделками, продажами, деньги как э, смысл происходящего это 19-й аркан. Таким образом, здесь на земле бывшего Советского Союза вот этот вот образовавшийся вакуум был залеплен как раз тем, что было наработано и собрано по 19 аркану, залеплено. Я не знаю, что лучше мусульманство, если бы оно залепило 19 аркан или маркетинг с психологией. Ну, Сами определите, подумайте. Да? Особенно москвичам вот желаю посмотреть, да? Особ, особо хорошо подумать, спуститься в метро и начать думать, что лучше маркетинг с психологией или мусульманство. Поговорим на следующем занятии. Но сейчас мы с вами должны будем в этот аркан войти. Но этот аркан очень интересен с точки зрения его использования. Если вы научитесь его работать как инструмент, он очень удобен в качестве использования. Во-первых, он позволит выжить, выжить при любых обстоятельствах. Во-вторых, сифира нецах и поддерживающие ее планетарные системы любовь и ненависть, как уже было сказано, заведуют естественным отбором. А естественный отбор это первая компонента формирования бытийной массы. Первейшая. Соответственно, именно 19-й аркан позволяет нарабатывать личные достижения в большей степени, чем 21-й и 22-й аркан. И оно и понятно. Мусульманство, которое прилипло к этому аркану, оно имеет некую фору в 600 лет по времени. И поэтому ему достается тот аркан, знаете, это вот зеленая дорожка, как в умницах и умниках или где там да? вот на, на, в этой перед, передаче. Зеленая дорожка, на которой нельзя ошибаться. Зеленая, по-моему, я не помню, давно смотрела. В общем, нельзя на ней ошибаться, но она приводит к достижению быстрее. Здесь тоже ошибаться нельзя, но она приводит к достижению быстрее. Если на 21-м аркане, например, на канале христианства, бытийная масса формируется долго путем мучительных раздумий, ну, хорошее христианство, я хочу сказать, такое мистическое христианство, которое не является как бы, таким ущербным, ущербной религиозной системой, а скорее учением, которое развивает ментальное мышление, изначально, оно для этого и создавалось, как бы, да? Но оно, оно тяжелое. Вот через этот канал бытийную массу нарабатывать тяжело, этот самый длинный путь. 22-й аркан, несмотря на то, что он как бы здесь проявлен, нарисован как самый короткий, тоже не самый короткий. Как минимум одну жизнь на него надо положить, на наработку качеств по этому аркану. Но на 19-м аркане для наработки определенных качеств уже не надо класть всю жизнь. Здесь достаточно часов. Просто вот несколько часов правильно прожить на этом аркане, и ты уже начинаешь нарабатывать себя быстрее, чем проживание нескольких жизней на 21 и одной на 22. -м. Представляете, какая фора сейчас? Да? Но мы с вами знаем, что быстро развивается, то быстро умирает. Поэтому у них фора как в плюс, так и фора в минус. Вот, поэтому к точке, к точке ответственности, к точке принятия решения мы придем все вместе, а не, а не, не, не, не с учетом, кто, кто когда начал. Вот, поэтому здесь, конечно, все процессы происходят быстрее. Все процессы происходят быстрее, в том числе процессы наработки личных качеств, наработки осознания, наработки правильных достижений. На этом каркане хорошо учиться, на этом аркане хорошо добиваться каких-то результатов. Но помните шесть правил ислама, шесть правил мусульманства, которые Уберите слово Бог, поставьте какое-нибудь другое слово да, и примените его, например, к тому же эгрегору коммерции и будет все то же самое. Уберите слово коммерция, поставьте слово психология и будет то же самое. И так далее. То есть любая новомодная психологическая структура, типа а-ля расстановки, да, там, еще там что-то в этом же самом роде, любые коммерческие. Не финансовые, я подчеркиваю не финансовые, потому что финансы, они, это такая абстрактная структура, она больше в большей степени к 21 аркану отходит, чем к 19. -му. А здесь чистое торгашество. Купил-продал, купил-продал, купил-продал. Выгодно купил, еще выгоднее продал. Вот, вот это вот все чистое торгашество, вот, вот это на 19 аркане. И несмотря на то, что вроде бы, как здесь логика подсказывает, что здесь должна находиться каста воинов, коллеги, вы удивитесь, а здесь сидит именно купеческая каста всей своей красотой. В смысле счастья? Счастье, которое везет.